Всем привет! Вы, дорогие друзья, находитесь на моем канале SkynsTV, где я ежедневно выпускаю видео о научных или творческих темах. А ваша задача заключается в том, чтобы подписаться на этот канал и наслаждаться просмотром видео. Сегодня вам предстоит узнать, что такое сон и что будет с вашим организмом, если вы долгое время будете не высыпаться и каким образом сонное видение может оказать помощь в реально стрессовых ситуациях. В начале люди думали, то что во время сна мозг человека и другие его органы полностью отдыхают, но оказалось, что эти уверения являются правдой чисто на 50%. С появлением новых методов электрофизиологии у неврологов, Выяснилось, что во время сна нейроны в человеческом мозгу работают активнее, чем во время бодрствования организма. Зачем же, спросите вы? Возможно, что ваш мозг во сне ищет ответы на волнующие вас вопросы. Согласно ученым, наш мозг работает над подчинкой организма, налаживая взаимосвязи с внутренними органами. Скорее всего, вы мне не верите, а зря. Вспомните, ведь всем известно, что во время простуды назначает постельный режим и рекомендует побольше спать. Сон необходим нам для восстановления потраченных сил и энергии, нервной системы, укрепления иммунной системы, нормализация обмена веществ и снижения риска развития многих заболеваний. А, недосып, как и лишний сон вреден. Средняя норма сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Ученые точно установили, что экономия на ночном отдыхе пагубно скажется на здоровье человека. К примеру, если спать менее 5 часов в сутки, то это может привести к увеличению сердечных приступов аж на 45%. А если перейти на четырехчасовой сон, то скорость освоения глюкозы нашим организмом резко упадет и вырастет риск диабета. Некоторые люди часто утверждают, что они вообще не спят, однако они искренне обманывают себя. Как правило, палецонографические исследования подтверждают, что человеку необходимо спать. Другое дело, какого качества может быть этот отдых. Что же еще известно о сне – таинственном состоянии, при котором организм человека восстанавливается? Сон состоит из двух основных частей – медленной и быстрой. Фазы эти чередуются. При этом у малышей преобладает быстрый сон, а у взрослых – медленный сон. Во сне снижается артериальное давление, уменьшается частота сердечных сокращений. И на несколько десятков градусов снижается температура тела, но это все о медленном сне. Быстрый же сон по своим параметрам существенно отличается. Мышцы максимально расслаблены, в то время как энцефалограмма напоминает картинку бодрствования. Именно при пробуждении в этот момент большинство людей вспоминают яркие, нередко эмоционально насыщенные картинки сновидения. Много ли мы помним из нашего сна? Врачи утверждают, что немного. У здоровых взрослых людей быстрый сон делится на 4-6 эпизодов и длится 20-25% от общего сна. При этом один цикл быстрого и медленного сна длится по 90 минут. Когда нам снятся сны, которые мы считаем вещими, Чаще всего перед рассветом причиной которой является то, что глубокие стадии сна преобладают первую половину ночи, а быстрый сон – во вторую. Все люди могут видеть сны, но только не все могут вспомнить про свой сон. что Некоторые сны вспоминаются тусклыми и обесцвеченными, а другие, наоборот, яркими и насыщенными. Сегодняшние ученые-сомнологи сонологи призывают запомнить мельчайшие подробности сновидений. Если вы с промежутком несколько дней и даже лет по ночам смотрите сон-сериал, может быть даже не на одну тему, с обязательным присутствием одного и того же персонажа, объекта, места действия, то их необходимо рассматривать вместе, сравнивать, обращать внимание на совпадения и различия. Ведь такие сны в некотором роде является интенсивной тренировкой организма, готовящей его к таким опасным ситуациям. На этом видео подходит к концу. Вы были на канале Skyns TV. Ставьте лайки, пишите в комментариях свои мнения об этом, делитесь этим видео со своими друзьями и присоединяйтесь к Skyns TV.